Вибрационно-вращательная техника в височной области в течение двух-трех минут. Вибрационно-вращательная, стабильная. Просим пациента повернуть голову на бок. Височную область прорабатывать будем здесь. Закрываем салфеткой лицо. Тут. Здесь точку определили. Удерживайте чашу. На ладони и начинаете выполнять вращательную технику. Можно получить обратную связь от пациента. Чувствуется ли вибрация? Да. Прекрасно. Омоложение кожных покровов лица. В этой схеме я поработаю с лобной областью вибрационно-вращательное сканирование. Далее я поработаю с точками височная область крылья носа две точки и середина нижней челюсти две точки Далее можно проработать точку в области крыла носа. Напоминаю, что в этой схеме мы прорабатывали шейно-воротниковую зону и каротидные синусы. Шейно-воротниковую зону можно прорабатывать. После этого мы работаем. С зоной в области лба, височные области, точки в области крыльев носа и точки в области середины нижней челюсти.